МВД Кыргызстан опровергает распространяемые в мессенджере WhatsApp провокационные сообщения об обострении ситуации в стране. В WhatsApp и в социальных сетях распространяются провокационные слухи о якобы обострении ситуации и готовящихся беспорядках, говорится в сообщении. В этой связи МВД и другие правоохранительные органы Кыргызстана ведут работу по установлению распространителей подобной дезинформации. Органы внутренних дел республики расценивают распространяемую неизвестными лицами сообщения, как попыт искусственного обострения ситуации с помощью дезинформации, нагнетения напряженности, распространения паники в обществе. В настоящее время общественно-политическая ситуация в стране стабильная, нет никаких причин для тревог и беспокойства. Правоохранительные органы ведут постоянную работу по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью. Министерство внутренних дел предупреждает, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством. МВД призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в интернете, мессенджере, ватсап и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону 102. Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в кодекс о нарушениях и проект постановления правительства о проекте закона о внесении изменений в кодекс о нарушениях. Законопроект устанавливает меры ответственности за нарушение налогового законодательства, а также приводит в соответствие с действующим законодательством в сфере регулирования налоговых правоотношений. Проектом закона предлагается установить право органов местного самоуправления в рамках делегированных полномочий привлекать ответственности лиц за уклонение от налогообложения и ведение экономической деятельности без регистрации в органах налоговой службы. Предлагается дополнение нормой об ответственности за нарушение по непробитию, невыдаче кассового чека покупателю или выдаче кассового чека с указанием суммы менее уплаченной, наложить штраф первой категории, а также ответственность за перемещение товаров и транспортных средств через границу без документов, предусмотренных законодательством без признаков и ряд других инициатив. За первое полугодие микрокредитными организациями было выдано кредитов на сумму 13 миллиардов 741 миллион сомов. При этом число получателей составило 295 тысяч человек. Как сообщили в надстаткоме, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, численность населения, охваченного микрокредитным Кредитованием увеличилось на более чем 33,5%, а объем выданных микрокредитов на 31,5%. Наибольшие суммы микрокредитов выданы получателям Ожской области, Бишкека, Джалалабадской и Чуйской областей. Выданные за этот период микрокредиты направлены на развитие деятельности в сельском хозяйстве, на потребительские нужды и в сферу торговли и общественного питания. Дочерняя компания Кыргаз Телеком ОСО КТ Мобайл в сотрудничестве с компанией Альфа Телеком с 15 августа в тестовом режиме запустила услуги связи под новой торговой маркой Салам. Стратегия партнерства двух государственных операторов в будущем позволит охватить качественной связью те населенные пункты нашей страны, которые на сегодня остаются непокрытыми ею, повысить доступность вызовов на номера сети Кыргаз сохранив для абонентов возможности, имеющиеся на рынке Телекома коммуникационных услуг. Торговая марка Salam предлагает абонентам воспользоваться правом выбора и оценить возможности тарифного плана Старт с пакетами услуг Старт 58, Старт 108 и Старт 208. В год развития регионов и цифровизации в Баткенской области было открыто 48 новых предприятий, которые обеспечили 2300 рабочих мест. За аналогичный период прошлого года было открыто на 5 предприятий меньше. Отметим, что Баткенская область – это не просто самый отдаленный регион, но еще и сложный геополитический, ведь здесь располагаются анклавы двух соседних государств – Узбекистана и Таджикистана. Решение проблем миграции, обеспечения рабочими местами, Укрепление границ, обеспечение населения чистой водой. По всем этим приоритетным направлениям госполитики в Баткенской области проводится соответствующая работа. Подробности смотрите в следующем материале. Цехи по переработке черного металла Рахман Али Каримов работает уже 8 месяцев. Ежедневно он нарезает готовую продукцию. Мужчина рад, что нашел работу у себя в области, и ему не пришлось, как многим землякам, уезжать за границу на заработки. Нам заказывают необходимые размеры арматуры, и мы в точности все нарезаем. Это несложная работа, когда привыкаешь, все делаешь быстро, зарплата хорошая, в месяц зарабатываю до 36 тысяч сомов. За сутки на предприятии перерабатывается до 15 тонн черного металла. Здесь трудится 40 работников, из которых 10 – это иностранные граждане. Планируется, что в этом году объем реализуемой продукции достигнет 70 миллионов сомов. В основном она экспортируется в Узбекистан. Цех открылся благодаря привлеченным инвестициям в размере 10 миллионов сомов. Пока это не предел, не предел потому что сейчас поступление сырья ограничено. Мы не можем добрать до той, той суммы, чтобы выпускать побольше арматуры. Сейчас поступления арматуры в топ сырья мало. А мы этот 1 килограмм до 14 сон берем. В год развития регионов в городе Козылкия готовится перезапуск завода по производству шифера. Планируется, что он начнет работать в четвертом квартале. Для его модернизации было привлечено 255 миллионов сомов инвестиций. Завод будет состоять из двух технологических линий. На данном этапе возводится металлический каркас. В течение двух недель будет начато строительство фасадных стен и обшивка. На заводе будет 120 рабочих. Мест. Планируется, что в год он будет производить 3 миллиона 700 тысяч шифера для внутреннего рынка и для экспорта в Таджикистан и Узбекистан. В городе Сулюкта в Баткенской области уголь добывается на протяжении 150 лет. На сегодняшний день здесь работает свыше 30 шахт, на которых ежегодно добывается почти 230 тысяч тонн угля. На предприятии Сулюкту шахта Курулуш работают 122 местных шахтера и других специалистов. Уголь продается в Таджикистан и Узбекистан. На данном участке площадь 44 гектара горного земельного отвода Находятся балансовые запасы угля составляют 3 миллиона с половиной тысяч, промышленные запасы два с половиной миллиона. На данном поле будет разрабатываться два участка, вентиляционный транспортный стол. Если город дает год 220 тысяч, то в перспективе наше предприятие будет давать, доведет у, добычу угля до 100 тысяч тонн. Для модернизации оборудования в эту шахту было привлечено 105 миллионов сомов капитальных вложений. В целом экономика Сулюкты напрямую зависит от разработки угольных шахт. Поэтому сейчас городские власти и сами предприниматели продолжают активно привлекать инвестиции в это дело. «В городе проживает около 26 тысяч жителей, большинство из которых работают на угольных шахтах или как-то связаны с угольным бизнесом. В прошлом году всего было добыто угля на 236 миллионов сомов. Почти 100 миллионов сомов составили налоги в бюджет». Несмотря на то, что в Баткенской области немало проблем, которые нуждаются в комплексном решении, перспективы развития у региона достаточно хорошие. В этом году регион дважды посещал президент Сорунбай Джейнбеков. В ходе рабочих визитов глава государства подчеркнул, что укрепление границы, решение проблем миграции, обеспечение баткенцев рабочими местами, открытие новых предприятий и улучшение социальной и транспортной инфраструктуры являются приоритетными направлениями. Госполитики в регионе Мадина Низамова, Джанадиля Бубакирулу, Турар Анарбеков Лтр Бишкек. В городе Ош накануне состоялся фестиваль туризма Ошфест-2019 с караваном Шелкового пути. В начале фестиваля караваны прошли по улицам гапара и Курманджан-Датка от горы суэманто до входа этнографического центра Алымбек-Датка, где уже участники каравана разгрузили свои товары, специи и сувениры. В составе каравана Шелкового пути были наездники на лошадях, верблюдах, яках, пешие артисты и актеры. Участников в этнографическом комплексе Алымбек-Датка встретили Мэр Аша Талабек Сарыбашев, представители прон в городе Ош, руководители организации, дестинация Ош, руководители различных организаций работающих в сфере туризма, представители ошского отделения Ассамблеи народов Кыргызстана и, конечно, жители южной столицы. Спортсменка из Кыргызстана Нураида Анаркулова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди юниоров в Эстонии. Она стартовала 15 августа в турнире весовой категории до 57 килограммов и в 1-8 финала проиграла спортсменки из Японии. Японка вышла в финал, а Анаркулова получила шанс бороться за бронзовую медаль. Ее соперницей в первом раунде стала спортсменка из Болгарии, которую Анаркулова победила со счетом 13-2. В поединке за итоговое третье, Третье место и бронзовую медаль кыргызстанка встретилась с представительницей Индии вышла победительницей. В итоговом протоколе данной весовой категории Анна Аркулова заняла третье место и завоевала бронзовую медаль. Ранее серебро в весе до 68 килограммов завоевала Мирим Тюманазарова. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.